Установите бомбу. Винцы, там Да, вот Рамен. начался. Бомба взята. Да взята. есть хайка. Да, урон из Бой. Бой. Забил. Сам такой. Все бойцы противника да, да, да. убиты. Мы победили. Да, да. Все, да. Серьезно, серьезно? Осторожно! Граната! Да, Это просто Бомба потеряна! Бомба взята! Можно, можно, можно, а сна. Тройка, тройка, Джилли. Граната! Граната! Граната, пожалуйста! О, попати! сюда! Сюда! Бомба взята. Все было? бойцы противника убиты. Мы победили. Мода, мода, мода. Бомба потеряна. <свист> Бомба взята. Граната <свист> пошла! Бомба установлена. Мы уничтожили отряд врага. Бывает незлетание. да Слушайте. Минда, сперва. Москва. Москва не закрылась. Откат, откат. Волны банков становлены. Падает, падает. Падает, падает. Падает. Падает. Падает. Падает. Падает. Падает. Падает. Падает. Потом Граната! Чика, нету здесь чаще. за это, за деревом стоит нарезке. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. А, на риске, на риске, <поятно> Команда противника разбита. Миссия выполнена. Ох, не далось. Граната пошла! А, давай. А, давай. А, давай. А, давай. А, давай.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 тракторная длина, тракторная снайпер улана спасибо, башня бля, пойду я уж думал, мне конец спасибо Ben da Bak saya Ben onları 40 an자� daglıyon alması etmedik agha u også без них контроль. Команда врага уничтожена. ай-ай-и да я не мая ну твои мать бомба потеряна давай не смешно возломся давай наш отряд уничтожен миссия провалит Бомба баха -баха. Сделай, баха. Ну, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, там А живо? нас скорее! Суга! Закротилось! Все войси противника убиты! Старый побитый! Граната! Хорошо, хорошо! Я уже Ой, резко их Команда врага уничтожена. Спать, писищий. Не, чё то бля, я не... Не е, на Тебя не похожи. Ну, обнаружил свет, блин.